Звезда сияет, заполняя светом сердца. В ночи невежества она тех освещает, кто к Богу, к свету. Сердцем чистым направляет дела и мысли, и слова мечты. Дарует силы, вдохновения, Дарует жизни новое видение, И незаделево, просто Сияет светочем звезда.